Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о богатстве семьи, сегодня поговорим о том, почему же у нас не открывают центральный банк возможность торговать на фондовом рынке, несмотря на то, что отдельные участники рынка все-таки настаивают на открытии торгов, потому что здесь есть и производные ценные бумаги, которые должны экспирироваться, там фьючерсы и опционы, и для этого нужны цены базовых активов. У кого-то есть желание, прям огромное желание купить, Активы, которые значительно снизились в цене, и они видят в этом определенные перспективы. Поговорим об основных рисках, потому что причиной данного видео, почему я его записываю, заключается в том, что я вижу сейчас в интернете очень много информации. Очень много информации в первую очередь, но ну не то, что непрофессиональная или некомпетентной, да, то есть она такая достаточно поверхностная. И здесь хочется объяснить, что же происходит на самом деле в настоящий момент. Итак, смотрите до конца, чтобы на будущее знать, понимать, с какими рисками, в принципе, можно столкнуться, торгуя на рынке ценных бумаг, особенно, если используется заемный капитал. Что же происходит на самом деле? На рынке достаточно большое количество позиций, то есть, когда процентные ставки были достаточно низкие, это России в том числе касается, проводились так называемые операции репо. то есть у нас физические лица злоупотребляли заемным капиталом, потому что проценты были недорогие, ежемесячно платить тело кредита не нужно, ежемесячно проценты платить не нужно, тебе Просто начисляются проценты, приходят дивиденды, ты можешь непосредственно это погасить. Всегда леверидж, он приводит к увеличению общей доходности инвестиционного портфеля, если вы используете финансовый рычаг леверидж. В одном из видео я тоже рассказывал, каким образом я покупал машину, используя операции репу при нормальном рынке, когда актив очень сильно не падает. Сейчас основной риск как раз-таки заключается в том, что многие брокеры, которые предоставляли возможность физическим лицам работать с плечом, они попадают в очень-очень большие проблемы. Каким образом это происходит? Допустим, мы с вами профессиональные участники рынка ценных бумаг. То есть я брокер, и вы, уважаемый зритель, кто смотрит сейчас данное видео, тоже являетесь брокером. У меня куча клиентов физических лиц, а вы не работаете с физическими лицами, вы какой-то крупный брокер, который работает только с юридическими лицами, с там, негосударственными пенсионными фондами. Вы брокер какого-нибудь крупного негосударственного пенсионного фонда, который там, покупает непосредственно облигации. У меня, как у брокера, да, большое количество физических лиц, и они мне говорят: слушай, дай мне денег, дай мне денег, дай мне денег. Я хочу с плечом открыться, я хочу с плечом открыться. То есть, дай мне денег, вот ты же знаешь, у меня там есть на миллион рублей акции Газпрома, дай мне денег еще там 500 тысяч рублей, да, я куплю там акции Сбербанка с целью более высокой нормы доходности получить. Деньги достаточно дешевые, да, и соответственно я как брокер понимаю, что у меня спрос есть, и почему бы не дать? Откуда я могу эти деньги взять первое я эти деньги могу взять со счетов других физических лиц которые являются инвесторами которые там особо не спекулируют которые торгуют на свои и регулярно пополняют счет и у них там есть какие-то остатки по счетам по деньгам да я соответственно беру у этих физических лиц денежные средства которые мне обходятся бесплатно они просто как бы считать лежат депонированы на брокерском счете клиента и вот этому спекулянту я эти деньги как бы перевожу эти 500 тысяч Пробегает еще 100 человек, и каждый просит еще по 500 тысяч рублей, у меня все, у меня вот эти вот свои деньги закончились. Я прихожу к вам и говорю, слушай, смотри, я знаю, что у тебя там, ты работаешь с негосударственными пенсионными фондами, у них есть какие-то остатки по деньгам, у меня вот тоже есть пару пенсионных фондов, и они держат еврооблигации, а Россия 28. У меня к тебе такое предложение, давай мы с тобой заключим сделку репо, то есть я тебе как бы временно дам эти облигации с обязательством обратного выкупа, а ты мне под залог этих облигаций выдашь непосредственно деньги. Мне, конечно... Счете. Они нужны для того, чтобы зарабатывать на более маржинальных физиках. Да? Таким образом происходит сделка. Вы такие смотрите, угу, хорошо, то есть бумаги неволатильные, еврооблигации, российское государство отвечает, мало того, они номинированы в долларах. Да? То есть ты говоришь, окей, вопросов нет, давай сколько, сколько тебе нужно. Я говорю, нужно там, вот у меня облигации там, на 1 миллион долларов, дай мне миллионов 700. 000. У вас никакого риска в принципе нет, да? вы там краткосрочно тоже берете деньги забираете в качестве обеспечения еврооблигаций номинальной текущей рыночной стоимостью в миллион долларов, не передаете там 700 тысяч, да? то есть ну, вот, запас в 30% оставляете себе, что если вдруг не будет движение, у вас будет достаточно облигаций. Все, сделка прошла, все замечательно, все великолепно, торгуем. Тут начинается спецоперация, и эта еврооблигация падает в цене на 40%. Когда ее передавали в обеспечение, она стоила миллион, а сейчас она стоит... 600 тысяч. При этом я вам, как брокер, должен 700 тысяч долларов. И опять же, я эти 700 тысяч не сам себе забрал, а я передал другому клиенту, физическому лицу, который купил акции Сбербанка, да, на эти деньги, с надеждой, что они отскочат, он их сейчас потом 220 купит, они снова будут 30, и он на этом заработает. И что получается? Получается, что у этого маржин я не могу деньги забрать, обеспечения недостаточно. У меня Маржинков перед тобою, то есть я не могу вернуть эти деньги. И вот эта вот цепочка, вот это вот кольцо, оно закольцовано, и никто не понимает во всей этой структуре, кому, сколько. Чего принадлежит. Мало того, у очень многих брокеров нужно просто рассчитать сделки по срочным ценным бумагам, по фьючерсам, по опционам. И там такие потери, если акция, если базовый актив упал там на 30, 40, 50 процентов, то даже если они отмарженкорили своих физических лиц и закрыли их и рассчитались как контрагенты по сделкам, у физического лица перед брокером возникает обязательство. Но он говорит: слушай, ты меня закрыл, у меня убыток, я понимаю, что я тебе должен. там Деньги у меня нет. Обращайся в суд и посмотрим, что этого закончится. Сможешь выскать, и взыщешь. И поэтому получается вот как раз то, что происходит в настоящий момент, в настоящий момент теряется доверие, возникают проблемы у многих брокеров, особенно брокеры, которые торговали на собственную позицию, брокеры, у которых были достаточно мощные, сильные собственные дески, не будем пальцами указывать. И поэтому возникает риск банкротства брокеров. И чтобы этого не допустить, соответственно, сейчас пытаются вот, вот эти вот все операции РИПО, да, развязать кто, кому, сколько, как, когда, почему и зачем был непосредственно Должен. И это, опять-таки, не Простое достаточно дело. И чтобы вот не допустить, потому что если вот в этой пирамиде брокеров кто-нибудь серьезный ляжет, это за собой может потянуть все. То есть, э, в пример тому, опять-таки, может служить там 2007-2008 год, когда крушение одного банка, Lemon Brothers, да, привело к пирамиде того, что нужно, начали рушиться все банки, связанные с ликвидностью. И поэтому здесь важно, а, стабилизация, б, здесь важно как раз-таки предоставлять ликвидность. Если мы посмотрим, ликвидность в первую очередь будет предоставляться не на спасение рынка акций, на рынке акций в основном работают физические лица. И здесь лица как бы, ребят скажут, нам по барабану. Это ваши риски, это вы использовали заемный капитал, и это вы непосредственно разбирались. А все средства, которые сейчас, даже резервы, которые выделены на поддержание рынка, они в первую очередь выделены на поддержание рынка облигаций, рынка долга. Это облигации федерального займа, это еврооблигации. И потому что там очень большие игроки. Потому что там совершенно другие суммы, нежели чем суммы физических лиц. И мало того, того, эти игроки, они обслуживают других юридических лиц, да, риски которых несут. По этим причинам у нас сейчас нет открытия торгов. Я не пессимист, я оптимист. Думаю, что имеет смысл обратить внимание на крупных брокеров. Зайдите на сайт Московской биржи, посмотрите лидеров по объему торгов производными ценными бумагами, которые работают в большом количестве с физическими лицами, потому что у них вот эти вот риски в настоящий момент присутствуют. И для стабилизации, то есть, нужна вот эта, уйти геополитическая премия геополитической составляющей. А о геополитической премии, что происходит сейчас на самом деле, когда возможно завершение ситуации. Об этом говорю в своем телеграм-канале. Канал связан с тем, где я делюсь своим собственным мнением, что же происходит на самом деле в настоящий момент и чего ждать. Ссылочка на телеграм-канал под этим видео. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи.